Ну, отставка Виктора Кобзистова напрашилась еще по ходу прошлого сезона, да, если говорить о клубе, который, которому интересны спортивные результаты, да, Днепрозот провел неудачный сезон, и если бы сам Виктор Кабзистов проводил бы полностью комплектацию, то наверняка его бы ушли бы еще на протяжении, там, прошлого чемпионата, но у Виктора был... Во-первых, у него очень был высокий карт-бланш. Во-вторых, он не проводил комплектацию, и это было ну, в какой-то мере, возможно, его оправданием для него. Да? То есть э, дайте мне хорошую команду. Я, я перспективный тренер, и э, я добьюсь этой командой результата. Новый сезон, надо сказать, что состав у него Получился, наверное, еще слабее, но это обусловлено тем, что Депаразот выбрал другой формат существования. Да? Теперь это команда, которая развивает молодежь. Создавалось впечатление, что Кабзисты просто не, не управлял командой. Да? То есть э, матч с Химиком. Команда проваливает первую четверть. Игроки, э, игроки в шоке, игроки расстроены, их э, деморализованы в какой-то мере. Виктор Кабзисты берет тайм-аут э, и э, крики, крики, крики. И в какой-то момент просто показалось, что люди, его игроки его просто не воспринимают. Как бы там ни было, Виктор это человек с характером. И в любом случае, добровольная ставка но ну, это всегда мужской поступок на самом деле. Так что если эта добровольная ставка действительно имела место быть, так как написал официальный сайт клуба, мы не будем с ним спорить, то ну, это, это для это хорошо и для клуба, и для тренера, и, и для для Кобзистова как личности. Витископ. Спортивное видео.